Всем привет! Меня зовут Роман Приборщиков, я руководитель просветительского проекта Курилка Кутенберга. Это наше второе мероприятие после достаточно длительного перерыва в 28 месяцев с момента начала пандемии. Так что мы очень рады, что вы сегодня собрались. У нас это второе мероприятие, и в принципе наше мероприятие теперь, я надеюсь, будут проходить еженедельно на этой площадке. Поэтому если вы Случайно узнали про нас или подписывались и давно уже за нами следите, обязательно приходите еще. В прошлый раз мы рассказывали про генетические тесты, в принципе, про то, как работает современная генетика. А сегодня мы немного поговорим тоже отчасти с такой достаточно близкой тематикой, но уже про клеточную биологию и особенно про рак, вот, про клетки рака. Вот, наш спикер, давайте ее поприветствуем. Кондратьева Ле, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биоорганической химии РАН. Вот. Ле, начинай. Спасибо большое, что пришли на лекцию. Вот это мой первый опыт таких крупных публичных выступлений, поэтому, если что, не судите строго. Вот, Но ну я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, значит, в нашей лаборатории мы изучаем опухолевые клетки, изучаем то, чем они отличаются от нормальных клеток, откуда происходят, и как можно на них повлиять, чтобы победить такую серьезную болезнь. Вот, обсудим значит, сначала, что вообще такое опухоли. Вот, и опухоли — это избыточно размножающиеся клоны клеток, которые образуют в органах дополнительную ткань, вот, и в таком тяжелом случае эта дополнительная ткань может привести к смерти организма, и тогда такая опухоль будет называться злокачественная. Вот, а, такие опухоли могут в организме возникать а, из разных клеток а, разных тканей. Вот. А, чаще всего опухолевые клетки возникают из клеток эпителиальных, э, эпителиального фенотипа, то есть эпителиального внешнего вида, из эпителиальной ткани. Вот. И э, если это просто избыточно размножающиеся клетки, то они могут сформировать доброкачественные опухоли, и они называются аденомы или интраэпитериальные неоплазии. Как правило, такие добро доброкачественные опухоли – это какие-то предшественники уже злокачественных преобразований, когда э, болезнь может метастазировать и в итоге привести к смерти. Вот. Э, злокачественные опухоли эпителиальной природы будут называться как раз рак, вот, и это понятие обычно используется в более широком смысле и применяется ко всем опухолям вообще. Вот. Также разновидностью как бы, рака является аденокарцинома. Бывают опухоли, еще, которые развиваются из соединительной ткани, вот, и тогда они могут называться фибромами и остеомами. Вот здесь на картинке у нас изображена опухоль кости, будет остеосаркома, вот, соответственно, могут быть фибросаркомы или просто, просто саркомы, опухоли соединительной ткани. Также опухоли могут развиваться из клеток кровотворных вот, и э, могут привести к образованию лимфом или икозов. Соответственно, какая-то э, кровотворная стволовая клетка, она, а, когда дифференцируется, когда приобретает а, черты строения, которые делают ее потом специализированной, вот, а, она может пойти под дв дв дв дв двумя путями. В сторону а, миелоидной, предшественников, которые потом дадут, например, эритроциты, мегакариоциты, которые станут тромбоцитами, вот, моноциты и нитрофилы. Вот, Если в этих предшественниках а, произойдет какая-то поломка, и эти клетки начнут активно размножаться, то возникнет лейкемия. Вот. А если клетка пошла по второму пути и превратилась в клетку как бы, лимфоидной природы, из которой будут потом размножаться лимфоциты, то тогда а, получатся лимфомы, вот, которые могут привести уже к злокачественным формам, Острому лейкозу там, или злокачественной лимфомии. Вот. А, также бывают опухоли нейроэктодермальной природы. А, они развиваются из нейронов или из меланоцитов. Кажется, что клетки эти как-то очень друг от друга далеко. Вот. Но на самом деле по эмбриональному развитию а, клетки кожи и клетки нервной системы они очень близки, так как они развиваются все из эктодермы из одного зародышевого слоя. Вот. Поэтому их выделяют как бы, в отдельный класс. И из таких клеток могут развиться злокачественные опухоли, глиомы или меланомы. Очень агрессивное заболевание. Также довольно часто встречается такое понятие, как бластома. Вот. И его могут использовать тоже в двух смыслах, как и слово «рак». В узком понятии это будет злокачественная опухоль, которая развивается из клеток эмбрионального происхождения. Тут вот схематически изображен эмбрион. И как у него от нервной трубки отпочковываться клетки нервные. Вот, и если в них происходит какая-то онкогенная потом мутация, то могут возникнуть например нейробластомы. Вот, обычно бластомы вот в этом смысле они развиваются у детей и могут, быть, могут развиваться из клеток эмбриональных клеток печени, почек, э, сетчатки глаза, тогда развивается, например, ретинобластома, из клеток поджелудочной железы, тогда будет панкреатобластома. Вот. Ну и в широком смысле бластомы называют в принципе все злокачественные образования в организме. И поэтому на всяких сайтах научно-популярных можно встретить, ну, можно считать, что пластома, тождественно раку, тождественно опухоли в целом. Вот. Но если разбираться, то вот так специфически. Вот. Откуда в целом берутся раковые клетки? Значит, раковые клетки у нас в организме все время появляются с большой частотой. Вот. Но наша иммунная система способна опознавать такие неправильные клетки и как бы элиминировать их, уничтожать, не давать развиваться. Вот. Раковые клетки берутся из-за того, что в какой-то клетке происходит какая-то случайная мутация, которая приводит к тому, что нарушаются клеточные процессы, и эта клетка приобретает способность слишком активно делиться, неконтролируемо расти. Вот. И есть значит, несколько теорий происхождения раковых клеток. Вот. Одна из них — это теория колональной эволюции, когда любая клетка в организме может приобрести такую онкогенную мутацию, Потом она начнет делиться. Та клетка приобретет новую мутацию. Таким образом, мутации наложатся на мутации. Они сделают клетку, например, невосприимчивой к иммунитету, невосприимчивой ко всяким блокаторам. Вот. И таким образом клетка станет раковой, и она сможет сделать опухоль. И все потомки этой клетки, которая накопила достаточное количество мутаций, чтобы стать раковой, они тоже смогут как бы рассеиваться по организму и давать опухоли. Вот. И второй Пример, вторая, вторая модель возникновения раковых клеток, это модель раковой стволовой клетки. Вот. Она говорит о том, что злокачественные вот эти вот мутации они возникают в стволовых клетках, которые рассеяны у нас по организму. Их мало, но они есть для того, чтобы клетки обновлялись. Вот. И значит, там происходит вот эта вот злокачественная мутация. И все потомки этой раковой клетки тоже будут нести эту мутацию. Вот. Эта клетка будет делиться ну, как бы несимметрично будет давать какого-то потомка с этой мутацией, который тоже будет неправильно работать, и э, на стволовую другую клетку, которая на, на, ну, у нее будет немножко меньший как бы, потенциал к делению. Вот. И таким образом из каждой, во время каждого деления будут появляться новые раковые клетки, вот. но родоначальницей будет являться раковая стволовая клетка. Вот. И только вот эти раковые стволовые клетки могут давать начало э, опухолям. По всему телу, соответственно, метастазируют тоже только раковые стволовые клетки. Вот. Для разных типов тканей и органов показаны разные механизмы. То есть для каких-то органов показано, что точно есть раковые и стволовые клетки. Для некоторых органов нет. Вот, например, в поджелудочной железе не нашли пока раковую стволовую клетку. Вот. Какими еще путями могут образовываться раковые клетки? Значит, Есть такое свойство у них, это пластичность. То есть в норме происходит дифференцировка, и стволовая клетка, она начинает, в ней начинают работать гены, которые как бы, ее специализируют. Это будет называться процесс дифференцировки, и через несколько делений клетка потеряет способность к как бы, самообновлению делению, потеряет функции стволовости и приобретет свою функцию. Вот здесь у нас, например, эта эпителиальная клетка, она определилась, кем она хочет стать в будущем. Во время значит, онкогенной трансформации, когда в клетках происходят мутации, клетки могут, вот эти терминально дифференцированные, уже определившиеся, кем они хотят быть, в них может случиться какая-то мутация, поломка, и это приведет к тому, что они в своем развитии откатятся немножечко назад. То есть они станут дедифференцированы. Это вот та вот картиночка, правая верхняя. Вот. И тогда у нее будет потенциал снова как бы размножаться и становиться раковой. Вот. Также, значит, можно заблокировать дифференцировку какой-то стволовой клетки, которая сидит в своей некоторой нише, и она должна была восстанавливать ткани органы или обновлять их, вот. и заблокировать какие-то последние стадии дифференцировки. То есть она поделилась, в ней заработали какие-то определенные гены, но их еще недостаточно, чтобы клетка выполняла свою функцию, вот, но она еще способна делиться, поэтому это будет вот блокада дифференцировки. И еще есть процесс, который называется трансдифференцировка. То есть из стволовых клеток у нас образуются разные э, все типы клеток в организме, дифференцируются, соответственно, тоже. Вот. И трансдифференцировка – это процесс, когда какая-то уже определившаяся клетка вдруг меняет свое решение и становится каким-то другим типом. Вот, значит, э, такая трансдифференцировка, она, например, известна для поджелудочной железы, я вот часто буду, наверное, к поджелудочной железе обращаться, потому что мы в лаборатории этих клетки изучаем. Вот, значит, для рака поджелудочной железы показано, что клетки, которые непосредственно раковые, это клетки протоков, они могут возникать из клеток, которые исходно протоковыми не были. Вот, то есть поджелудочная железа – это такой орган, в нем значит, есть часть, которая синтезирует инсулин, это часть эндокринная, есть часть, которая синтезирует пищеварительные ферменты, это часть экзокринная, и она состоит из ацинусов. Вот, по, по этим ацинусам там, синтезируются ферменты, и они должны по протокам попасть в 12-першную кишку. Вот, и там значит, клетки, вот эти, которые синтезируют ферменты, они могут получать всякие мутации и становиться протоковыми. И, собственно, из этих клеток потом дальше будет возникать рак поджелудочной железы. Вот. Значит, это мы обсудили, значит, как, откуда берутся клетки внутри самого организма, что внутри появилась мутация, и свои же клетки сошли с ума, стали раковыми. Есть ли такие механизмы, которые позволяют передать рак от одного организма к другому организму? В общем, заразен ли рак? Вот. Ну, как правило, рак не заразен, у человека таких, э, таких случаев описано довольно мало, но все равно, тем не менее, такое встречается. Например, такое может быть, если э, человеку пересаживали орган, и, например, э, донор еще не знал, что у него есть рак, и там, там записалась какая-нибудь стволовая клетка, которая потом прижилась уже в организме реципиента и дала какую-то опухоль. Ну, то есть вот при пересадке костного мозга, например, может быть. Вот. И еще что важно, вот при такой пересадке у человека, которому пересаживают орган, ему подавляют иммунитет искусственно, поэтому его иммунная система не способна потом обнаружить вот эту вот злокачественную клетку. Вот. Также, значит, известно про случаи, когда проходил перенос раковых клеток от матери к ребенку. Например, значит, женщина болела раком шейки матки и во время родов, ее сыновья, там были, там были близнецы. <с> вот, в общем, проходя через родовые пути, они, к ним попали раковые клетки, осели в легких. Вот, и когда проводили анализ этих детей, посмотрели, что эти клетки они не содержат, клетки в легких, раковые, не содержат Y-хромосомы, соответственно, они точно передались от матери. Вот. Значит, еще может быть передача ликемийных клеток между близнецами. То есть, если во время внутриутробного развития у близнецов был общий кровоток, у одного из них ликемия, у второго нет, то клетки могут перемещаться друг у друга относительно друга. Вот. Это у человека. У животных тоже существуют некоторые примеры такого как бы заразного рака. Вот. Например, это лицевая опухоль тасманийских дьяволов. Вот это разрастающиеся клетки на лице у них, и они передают их через укусы. Вот. Есть предположение, что э, такие клетки как бы, они не атакуются иммунной системой тому, кому они передаются, потому что э, иммунитет у тасманистских дьяволов устроен немножечко по-другому. Там нет молекул, которые это все распознают или нет в достаточном количестве. Вот. Значит, вот второй пример такой э, трансмиссивного рака – это венерическая опухоль собак. Вот. И это, эти клетки, они очень интересны с точки зрения эволюции, потому что это самая древняя, самоподдерживающаяся клеточная линия. Значит, она возникла очень давно, и она близка по своему как бы, генетическому составу. к ну, она, она родственна предкам собак, поэтому она обнаруживается не только у собак, а еще у волков, у койотов, вот. ну, соответственно, передается половым путем. Вот. И а, обычно, вот если лицевая опухоль тасманистского дьявола она смертельна для организмов, потому что она разрастается, это мешает дышать и кушать, вот, то вот эта собачья опухоль, она в целом не мешает им жить, они ну, не всегда от нее умирают. Вот. И интересный факт, что еще бывают а, трансмиссивные опухоли у беспозвоночных, то есть, вот есть у моллюсков двустворчатых, они а, фильтраторы, и у них клетки крови, они находятся как бы такой, в полости тела, в гемолимфу, высвобождаются. Вот. И если эти моллюски сидят рядышком, то клетки, которые попадают в полость тела, а потом вымываются потоком воды, то они могут попасть в соседний организм и там прижиться. Вот. Значит, но у человека такое, конечно, бывает супер редко. Как еще можно как бы, условно заразиться раком, это если получить к себе в организм онкогенные вирусы. Значит, онкогенными свойствами будут обладать вирусы гепатитов В и С, вирус папиллома человека, вирусы бара вирусы иммунодефицита и еще ряд некоторых вирусов, я только некоторые вот вывела на слайд. Значит, вирусы гепатитов В и С, они вызывают воспалительные процессы в печени, а воспаление ⁇ это всегда хроническое воспаление, это всегда такой фактор онкогенного риска. Вот, кроме того, вирус гепатита С, он вызывает образование активных форм кислорода, которые повреждают ДНК. Вот, повреждение ДНК тоже ведет к такой злокачественной трансформации, и накоплению мутаций. Вот, вирус папиллома человека — это онкогенный вирус, против которого можно сделать прививку. Вот, это очень важный факт. Вот, и он вызывает рак, потому что он, блокирует, он кодирует белки, которые блокируют регуляторы так называемого клеточного цикла. Мы чуть подальше про это поговорим. Вот. И э, это как бы такие стоп-белки, которые не дают клетке делиться. Вот. Соответственно, вирус папиллома человека эти белки инактивирует, и поэтому клетки эпителия э, шейки матки они начинают разрастаться. Вот. Вирус Эпштейн-Барра заражает клетки лимфоидной природы, заставляет их активно, B-лимфоциты, размножаться, вот, потому что ему нужно сделать больше копий самого себя. Вот. И вирус иммунодефицита человека, он работает немножко по-другому, Значит, вирус ВИЧ он зарабат, заражает э, клетки иммунной системы, заражает Т-лимфоциты, вот, которые в норме должны как раз бороться против инфекций, в норме должны бороться против раковых клеток, которые возникают. И когда он нарушает их работу, соответственно, эти э, клетки, которые были не опознаны иммунной системой из-за вируса, вот, они могут размножиться. Вот, как же понять, Дальше, значит, что отличает раковую клетку вообще от здоровой. Значит, у раковой клетки есть ряд свойств. Их вот здесь вот на слайде 10. Ну вот недавно вышел апдейт и еще добавили 4 свойства. Вот. Эти признаки опухолевых, опухолевых клеток, они называются hallmarks of cancer. Вот. И это, например, постоянные сигналы к делению клеток, независимость от фактора роста, то есть их деление, не зависит от того, какие к ним приходят какие-то внешние сигналы, есть еда, нет еды, есть кислород, нет кислорода. Клетки опухолевой, опухолевые клетки избегают иммунные, иммунного ответа, вот. они обладают репликативным бессмертием, вызывают хроническое воспаление. Вот. В опухоли, как правило, прорастают сосуды кровеносные, это будет ангиогенез. Вот. По этим кровеносным сосудам могут распространяться другие опухолевые клетки в другие очаги, вот. Опухолевые клетки постоянно приобретают новые мутации, вот. они устойчивы к программам клеточной гибели, и у них нарушен метаболизм. Вот. Про часть из этих признаков мы вот сейчас поговорим. Вот. И э, начнем с того, что раковые клетки они способны к неконтролируемому клеточному росту. Это, соответственно, вот эти факторы, э, признаки. То есть независимость от факторов роста, постоянные сигналы к делению, репликативное бессмертие и постоянные мутации. Значит, чтобы поговорить про то, как клетки делятся, нужно сначала обсудить клеточный цикл. Значит, в норме это выглядит вот так. Значит, в клеточном цикле есть две стадии. большие. Это большую часть цикла занимает вот от G1, S и G2. Это так называемая интерфаза. Вот, и маленький кусочек — это метоз. Вот, клеточный цикл — это вообще жизненный цикл клетки от деления до деления. То есть клеточка вот образовалась после митоза. Дальше ей нужно вот в эту фазу восстановиться после такого энергозатратного процесса. Вот. Она значит, увеличивается в размерах, накапливает в себе питательные вещества, накапливает глюкозу, у нее активные метаболические процессы происходят. Вот. И дальше клетка вступает в следующую стадию клеточного цикла. Это S-фаза, тогда ДНК в клетке. Она удваивается. Это нужно для того, чтобы потом, когда будет следующий метоз, чтобы равномерно разделить хромосомы по клеткам, чтобы каждая клетка потом получила нормальный генетический материал, которого достаточно. Вот. Соответственно, вот в первую фазу после метоза клетка увеличивается в размерах, накапливает питательные вещества, накапливает нуклеотиды, энергию, глюкозу и готовится к тому, чтобы удвоить ДНК. Дальше она эту свою ДНК удваивает. То есть вот тут вот показано, что хромосомы были... Одно, из одной хроматиды состояли, из одной молекулы ДНК, а теперь они стали из двух молекул ДНК состоять. Вот. И дальше начинается процесс подготовки непосредственно к делению, фаза же 2, когда клетка снова накапливает энергию, снова накапливает, синтезирует себе белочки для того, чтобы потом сделать очень сложный процесс метоза. Вот. Значит, в норме вот этот процесс он будет регулироваться большим комплексом белков, вот, и на каждой из этих стадий, ну, практически на каждой, будут находиться так называемые контрольные точки, контрольные точки клеточного цикла. Вот, значит, и они связаны как раз с тем, что происходит в каждой из этих фаз. Значит, если в первую э, фазу после деления, вот в эту уже один э, клетка вышла из митоза, и должна подготовиться к удвоению ДНК, то здесь контролируется в этой фазе, чтобы клетка была достаточно большого размера, чтобы ей хватало питательных элементов, чтобы были ростовые факторы, ну иначе зачем ей удваивать ДНК. И оценивается, насколько хорошо поделились хромосомы после метоза, нет ли повреждений в ДНК. Если все хорошо, то клетка двигается в репликацию, в S-фазу. Вот. После того, как это прошло, тоже есть такой специальный чекпоинт, контрольная точка, который оценивает, правильно ли прошла репликация, нет ли ошибок, достаточно ли всяких других дополнительных веществ там образовалось. Вот. Если во время репликации образовались какие-то ошибки, клетка направляется в систему, в клетке активируются генные репарации, и она воспытается восстановить повреждение. Если не получается восстановить, то клетка такая умирает. Собственно, для этого и нужен вот, этот, вот эта контрольная точка. Вот. И такая же контрольная точка есть в фазу деления в митоз. Вот. Самое важное, что происходит в методе, это как раз разделение хромосом, чтобы симметрично произошло, чтобы каждая клетка получила копию каждой хромосомы полноценно. Вот. В этом процессе участвуют микротрубочки, которые прикрепляются к каждой хромосоме и растягивают их по полюсам клетки. Вот. Соответственно, в методе вот эта вот фаза, которая контролирует эту стадию, контрольная точка, вот, она оценивает, правильно ли собралась, собралась эта система и правильно ли разделились клетки. Вот, значит, чтобы клетку по этому клеточному циклу толкать, есть специальные белки, которые как бы ускоряют. Вот, они называются протонкогены. Это нормальные клеточные белки, которые работают а, как ускорители клеточного цикла. Вот, и те, кто... И, и как все в биологии устроено, что если есть что-то, что работает в одну сторону, есть что-то, что его должно блокировать, ну или как-то контролировать. Вот. И поэтому к этим прото соответственно, есть опухолевые супрессоры, антианкогены Вот, Значит, онкогены толкают клетку по клеточному циклу, а не дают им это сделать и контролируют вот эти самые контрольные точки. Вот. Например, самый известный из этих антионкогенов или опухолевых супрессоров – это белок P53. Сейчас мы про него поговорим. Например, белок там, BRCA довольно известный. На мутации в этом белке оценивают, например, когда делают скрининг на рак молочной железы. Вот. Этот белок он входит в систему репарации. Если в нем произошла какая-то мутация, то значит, это есть риск возникновения онкологических заболеваний. Вот, значит, если вдруг нарушается какая-то функция, например, у протоонкогена, и он становится онкогеном, то он переходит на сторону зла и принимает в сторону раковой клетки. Вот, значит, Чтобы противодействовать этим онкогенам, есть антианкогены, И вот самый как бы, главный из них это как бы страж генома P53. Это очень мультифункциональный белок. Он выполняет э, кучу всяких разных функций. Э, и его главная функция это не давать клетки пройти по фазам клеточного цикла и не дать ей разделиться, если в ней что-то не так. То есть, например, P53 принимает сигнал э, недостатка кислорода. Тогда нужно подождать, например, или как бы, такой клетке делиться не нужно, она пойдет в стадию покоя. Вот. Или там в клетке повреждена ДНК, тогда тоже не нужно делиться, нужно активировать процесс репарации. Вот. Или там, например, много активных форм кислорода, и тоже нужно сначала разобраться, что произошло. если какие-то необратимые повреждения в клетке. Вот. И если все-таки клетка не проходит такой контроль, то она отправляется по пути программи программируемой клеточной гибели. То есть P53 спасает клетку от каких-то проблем, связанных с раком. Вот. И ровно поэтому в больше, чем половине случаев опухолей P53 имеет какую-то дефектную функцию. То есть либо он вообще не, не работает, либо там есть какая-то мутация, которая мешает его нормальному функционированию. Вот. Соответственно, если нарушается, э, прохождение, э, нарушается прохождение клетки по этим фазам из-за того, что какой-то компонент работает слишком сильно, например, какой-то онкоген работает чрезмерно, а антионкоген не может ему сопротивляться, то клетка получает постоянный сигнал к делению, не зависит от факторов роста, вот, и постоянно у нее появляются какие-либо мутации. Вот. Но при этом, если клетка активно будет делиться, то у нее все равно возникнут проблемы. Дело в том, что каждый раз, когда ДНК удваивается, то часть информации, которая находится на концах хромосома, она теряется. Вот. И значит В природе это для того, чтобы защитить концы хромосом от такой как бы, потери, потому что в стволовых клетках тоже происходят все время процессы репликации, вот, удвоения ДНК, и тоже часть информации может потеряться. Для, для такой защиты как бы, в эволюции, ну, придумано в кавычках, такая система, которая называется теломеры. Значит, теломеры — это последовательности ДНК, которые... Ничего не кодируют, это много повторов, которые не жалко, если что, потерять. Вот. И каждый раз при делении, при каждом раунде, теломеры эти укорачиваются до какого-то определенного предела. И как только какая-то критическая масса теломер потеряна, то клетка больше не входит в метоз. Собственно, вот ровно это может контролировать вот эти всякие чекпоинты. Вот. И она уходит уже, например, куда-нибудь в дифференцировку. То есть она перестает быть стволовой, и в ней запускаются гены, которые делают ее особенной. Мышечную клетку мышечной, нервную клетку нервной. Вот. Когда раковые клетки бесконтрольно делятся, у них тоже встает перед ними такая проблема, поэтому им нужно было каким-то образом решать ее. Вот. И они опять же используют такие существующие уже в клетке механизмы. Вот. И этот механизм называется теломераза. Это белок, который достраивает концы хромосом, и таким образом они не утрачиваются. Вот. Обычно теломераза активна в клетках только в эмбриональных и в каких-нибудь стволовых. Вот. То есть только те, которые, которым нужно делиться по мере жизни. Вот. А в раковых клетках получается, происходит реактивация такой теломеразы. Вот. И э, они не теряют куски своих хромосом, поэтому могут неограниченно долго делиться. Вот. Значит, в 90% случаев клеток рака э, показана активность теломеразы. Вот, целыми активно печатает вот эти себе концы и превращается в такой бешеный принтер. как бы. вот, значит, Следующие признаки опухолевых клеток, они связаны с тем, что опухоль, опухоль представляет собой такой большой сложный комплекс. И там помимо раковых клеток есть еще и дополнительные клетки. Это клетки опухолев, опухолевого микроокружения. Вот, значит, и вот это микроокружение, оно ответственно за инвазию и миграцию раковых клеток. Ответственны за ангиогенез, за то, что в клетках нарушен обмен веществ, и как-то они пытаются это восполнить, и за то, чтобы убежать от иммунных клеток, чтобы их как-то не ликвидировать. Вот. Значит, в опухоли, значит, помимо раковых клеток самих, есть еще здоровые клетки, которые опухолевые, которые раковые клетки как бы привлекают на свою сторону и заставляют работать на себя. Вот. Среди таких клеток могут быть опухоли ассоциированные фибробласты, вот, они такие значит, саппортящие клетки, вырабатывают различные факторы, помогают им с обменом веществ раковым клеткам. Вот, значит, еще могут быть клетки эндотелия сосудов в микроокружении. И клетки эндотелия сосудов они потом выстраивают внутри опухоли кровеносные сосуды для того, чтобы обеспечить опухолем питание. Вот, помимо этих клеток есть еще клетки иммунные. Вот, казалось бы, опухоли нужно... Избежать иммунитета. Вот. Они тут себе привлекают какие-то клетки иммунные. Вот. Но это как раз ровно для этой цели и сделано. То есть они формируют такое иммуносупрессивное микроокружение. То есть, есть специальные клетки, которые не дают нормальным клеткам, которые работают против опухоли, их съесть, опознать. Вот. Значит, поговорим про изменения в обмене веществ. Значит, и большая часть изменений она касается энергетического обмена. Здесь вот на левой клеточке показано, показан процесс энергетического обмена, который происходит в нормальной клетке. Вот, значит, энергетический обмен — это окисление глюкозы. Он происходит в две стадии. Значит, сначала в цитоплазме глюкоза окисляется до пировиноградной кислоты, там выделяется мало энергии, а потом пировиноградная кислота отправляется в митохондрии и там э, осуществляется полное окисление, цикл Крепса, много молекул АТФ мы получаем. Вот. Во время развития опухоли в какой-то момент опухолевых клеток становится так много, что кислорода из окружающей ее ткани не хватает. Вот. Поэтому опухолевая клетка она погружается как бы в состояние гипоксии, и поэтому ее метаболизм переключается на состояние вот этого вот бескислородного окисления на первый этап, на гликолиз, когда из глюкозы получается первоиноградная кислота. Вот, дальше эту первонаградную кислоту нужно каким-то образом э, переработать в другие продукты. Вот, и все это отправляется на молочно-кислое брожение, превращается в лактат. Вот, а дальше лактат выделяется просто наружу. Вот, такой процесс, э, гипок... когда глюкоза окисляется в гипоксических условиях, происходит, например, у нас в мышцах, когда физически активные нагрузки и не хватает кислорода. Вот, но в опухоли возникают в общем, гипоксические очаги, клетки переходят на такой гликолиз, вот, и им на помощь спешат окружающие их нормальные клетки, опухоли-ассоциированные фибробласты, в которых энергетический обмен проходит нормально. Вот, значит, Такой эффект, когда опухолевая клетка переходит на бескислородный способ дышать, окислять, вот, а соседняя клетка переходит на нормальное кислородное дыхание и снабжает энергией соседнюю опухолевую клетку, это называется эффект Варбурга. Вот. Но в опухоле все динамично, и в какой-то момент все может поменяться, и тогда и эти клетки тоже меняются своими функциями. То есть опухолевая клетка тоже может внезапно вернуться к кислородному дыханию, а опухоль, ассоциированный февровласт или какие-нибудь другие соседние клетки, могут перейти на гликолиз. Это будет эффект обратный эффект Варбурга. С недостатком кислорода Значит, будет связано не только изменение в энергетическом обмене, но еще и процесс формирования сосудов. Значит, когда опухоль растет, и у нее возникают какие-то зоны, где мало кислорода, она начинает выделять всякие факторы дополнительные. Например, фактор ВИГФ, фактор роста эндотелия сосудов. Вот. Этот фактор роста эндотелия сосудов он привлекает клетки эндотелиоцитов. Вот они стремятся туда и пытаются прорасти, снабдить опухоль кислородом, то есть сделать кровеносный сосуд. Вот. Но кровоснабжение опухоли оно плохое, потому что там сосуды растут в хаотическом порядке, там не соблюдается иерархия между сосудами, могут возникать различные зоны, которые нормально снабжаются кислородом питательными веществами, а некоторые зоны не снабжаются. Вот. Но тем не менее ангиогенез это фактор, который стимулирует рост опухоли. Вот. Также через кровеносные сосуды осуществляется инвазия, миграция и метастазирование раковых клеток. Вот. Чтобы клетки из первичного очага опухоли э, перешли, э, могли рассеяться по организму, нужно, чтобы сначала они э, потеряли друг с другом контакты. То есть клетки в опухоли, особенно если это клетки эпитериальной опухоли, они плотно друг с другом контактируют. Вот. И под воздействием различных факторов они теряют эти свои межклеточные контакты и становятся способными... Ну, как бы вот, значит, э, благодаря такой способности они становятся способными, способностью способными э, попасть в окружающие их ткани и дальше попасть в, в стенки кровеносного сосуда. Дальше они могут распространяться по кровотоку по всему организму и э, как последняя стадия как миграции клеток, как бы метастазирование это стадия обратного превращения из таких клеток, которые могут ползать, в клетки, которые плотно друг с дружкой держатся. Вот. Значит, процесс, когда клетки теряют клеточные контакты и становятся способными ползать, называется эпителиальный-безинхимальный переход. Соответственно, Обратный переход, когда им уже не нужно ползать, а нужно где-то закрепиться, называется безенхимальный эпителиальный переход. Вот, значит, для некоторых видов опухоли еще показано такое свойство, как коллективная инвазия, коллективная миграция, когда клетки не по одному куда-то там рассеиваются, а целой кучей. Вот, целой кучей мигрировать гораздо удобнее, потому что можно взять с собой клетки, которые поддерживающие, запортящие, вырабатывают сразу нужное количество факторов, вот, и приезжая значит, целым этим скопом в новую нишу, можно сразу сформировать большую опухоль. Ну, как бы ничего не будет мешать развиваться. Так, и последнее свойство, которое связано с опухолевым микроокружением, это создание иммуносупрессивного микроокружения, то есть избегание иммунного ответа. Вот, значит, тема иммунитета, она довольно сложная, я не буду вдаваться очень сильно в подробности. Вот, но по, -по верхам. Значит, как, иммун, как раковые клетки могут прятаться от клеток иммунной системы. Значит, вообще в организме у нас все клетки, встречаясь с иммунными, должны предъявлять такие некоторые паспорта, и по которым иммунные клетки опознают, что с клеткой все норм, что она содержит те же самые белки, которые во всех остальных клетках находятся. Вот. Значит, внутри раковых клеток есть другие белки. Вот. Они, они немножко измененные за счет мутаций. Вот. И поэтому иммунная система может на них так отреагировать. Вот. Чтобы не предъявлять вот эти вот волшебные паспорта, раковые клетки, они просто могут ничего не показывать. Или показывать что-то странное, так, чтобы иммунная система ничего не распознала и ушла. Вот, значит, еще в опухолях может реализовываться такой механизм, как кнопка, как бы кнопка выключения клеток иммунных. Вот, значит, есть... Значит, в природе существует такой механизм, когда, который сдерживает иммунные клетки, если вдруг они начинают сходить с ума и начинают атаковать все, что находится рядышком. Это, соответственно, какие-то аутоиммунные болезни. Вот. Для того, чтобы эту иммунную клетку, которая вдруг активировалась и решила кого-то съесть, чтобы ее выключить, есть так называемые ингибиторные взаимодействия, кнопка выключения. Вот. То есть на, на клетке э, иммунной системы. Находится одна молекула, на другой клетке, которая хочет ее выключить, находится другая молекула. Как только они взаимодействуют, какое бы ни было другое соседнее взаимодействие, которое, например, говорит «убивай меня», то такая клетка атаковать клетку с выключением не будет. Вот. Соответственно, это ингибиторные взаимодействия на иммунных клетках. Вот. И еще опухоли вокруг себя, когда они привлекают внутрь себя иммунные клетки специальные вот, они создают такой супрессорный фон вот, и э, привлекают к себе именно клетки, которые негативно влияют на иммунитет. То есть вот это клетки Т-реги, они блокируют другие клетки которые могут убить. И э, клетки макрофагии тоже на темной стороне силы находятся. Вот, значит, как повлиять на этот процесс, э, я чуть попозже расскажу, чтобы, чтобы преодолеть вот это избегание иммунного ответа. Вот. Значит, у этих опухолевых клеток мы обсудили, что существует много разных особенностей. Вот, и используя вот эти вот их особенности, можно придумать какие-нибудь стратегии, чтобы этот рак победить. Вот, как вообще поступают, если вдруг обнаруживают, что у человека есть опухоль? Вот, если это возможно, то используют хирургический метод лечения, вырезают опухоль. Вот, но у этого метода есть свои недостатки, потому что обычно уже к моменту, когда обухоли обнаружили и решили ее вырезать, по организму уже рассеялись метастазы. Поэтому только хирургическое лечение оно обычно недостаточно и используют какие-то другие способы. Вот. Такими классическими способами повлиять на раковые клетки является радиотерапия и химиотерапия. Вот, значит, они, эти оба вида терапии действуют на свойства раковых клеток, как к активному делению. Вот, значит, ионизирующее излучение, которое радиотерапия, оно повреждает молекулы ДНК, вот, часто эти повреждения совсем необратимые, их клетка не способна отрепарировать, и, соответственно, когда таких изменений накапливается много, клетка умирает. Вот. А в организме у нас делятся только либо стволовые клетки, либо вот раковые, поэтому, в принципе, для других типов клеток не должно никак это повлиять. Вот. Химиотерапия она направлена на разные стадии, то есть не только на саму ДНК, но в целом на весь процесс клеточного деления, на весь клеточный цикл. Вот. Например, на фазу репликации, когда ДНК удваивается, действуют такие химиотерапевтические препараты, как, например, 5 Вот, Это модифицированное азотистое основание урацил, которое нарушает синтез ДНК и нарушает синтез РНК. То есть, в принципе, урацил ⁇ это компонент клеточной РНК. Вот. На основе РНК синтезируются многие белки, у РНК тоже много функций. Если нарушать вот этот процесс, то клетка долго не проживет. Вот. А еще урацил ⁇ это предшественник нуклеотида тимин, который э, находится в составе самой ДНК. Вот. Поэтому, если не давать мономеры для синтеза ДНК, то ну, никакой ДНК не будет, клетки не будет, клетка умрет. Вот. Значит, другой химиотерапевтический препарат, например по критоксел, вот. он влияет на стадию клеточного цикла, на сам митоз, на деление, таким образом, что он мешает нормальному функционированию микротрубочек. То есть микротрубочки, по идее, должны разруш... растягивать хромосомы по экватору клетки, таким образом, чтобы все симметрично разделилось. Вот. И когда микротрубочки как бы разделяют эти самые хромосомы, то с одной стороны они должны все время достраиваться, а с другой стороны разрушаться. Вот. И вот эти химиотерапевтические препараты они стабилизируют микротрубочки, соответственно, они дают разрушаться, и вот этого вот растягивания не происходит. То есть оно фиксируется, и внутри клетки формируется такая сетка из рандомно расположенных микротрубочек. Вот. И это тоже как бы нарушает жизненный цикл клетки, и клетка умирает от этого. Какие еще свойства можно Значит, использовать против, против раковых клеток самих, это использовать то, что клетки раковые активно получают сигналы к делению. Вот. Значит, что, что значит вообще сигнал к делению? значит Есть какой-то растворимый фактор вокруг клетки, который плавает, вот, и он должен связаться с, с молекулами на поверхности клетки, так называемые рецепторы. Вот. И эти рецепторы при взаимодействии с факторами роста они сигнализируют дальше, о, о том, что вот, как бы, еды достаточно, кислорода достаточно, можно поделиться. Вот. И если заблокировать такие вот рецепторы, то есть вот, например, такой рецептор – это белок her 2 вот, он является протоантогеном и он часто расположен на поверхности клеток раковых в таком суперэкспрессированном виде, то есть его очень много. Вот. И если использовать значит, специфические антитела против него, то тогда... Вот эти факт, рецепторы к факторам роста будут заблокированы, и от них не будут получать клетки сигнал. Соответственно, делиться тоже не будут. Вот. То есть можно подействовать на верхушечку вот этого вот рецептора, не давать ему связываться с, с факторами роста. Вот. А можно использовать какие-нибудь э, небольшие химические вещества, которые будут мешать передавать сигнал. Вот. Таким образом, э, клетки будут нечувствительны к факторам роста и будут поменьше как бы, сдерживать рост. Дальше можно еще подействовать на ангиогенез и использовать, например, антитела, блокирующие молекулы, к фактору роста эндотелия сосудов или к его рецептору. Соответственно, клетка не будет получать сигнал от VEGF вот, и не будут расти сосуды. Соответственно, клетки будут в гипоксических условиях вот, и будут постоянно умирать. Вот. Против иммунной супрессии тоже есть стратегии борьбы с раком, вот, и, значит, здесь представлен один из таких способов, это блокирование ингибирующих взаимодействий, вот, то есть я рассказывала про кнопки выключения на, иммун, на клетках иммунной системы, вот, и если вот эти вот ингибирующие взаимодействия, кнопку выключения не дать выключить, то тогда иммунная система спокойненько справится с тем, чтобы уничтожить раковую клетку, вот, еще подвид иммунотерапии – это карте-терапия. Это когда обучают клетки иммунитета самого пациента убивать его же раковые опухоли. То есть у пациента забираются клетки крови, забираются лимфоциты, вот, и в лаборатории с ними проводятся гены инженерной манипуляции. Вот, то есть в них встраиваются специальные гены, которые будут кодировать рецепторы химерные, вот, поэтому это называется карта картотерапия, yeah. химерик антиген, э, тер... химерный, химерный рецептор, в общем, терапия. Mm -hmm. вот. И, в общем, таким образом э, клетки в пробирке обучаются атаковать раковые клетки. Вот. Потом их можно опять собрать из, из пробирок и э, ввести пациенту, и предполагается, что э, такие клетки будут убивать опухолевые. Вот. Такая стратегия реализована для лимфом. Вот. И такой как бы, опухолевый антиген, на который будут нацелены вот эти вот карте клетки это CD19. Это специфические для Б-клеток молекулы. Собственно, поэтому такая терапия будет работать против лимфом, что нацеливаем э, клетки иммунной системы против того, кого надо побороть. Против избыточно размножающихся Б-клеток. Вот. Еще один интересный вид терапии – это терапия онколитическими вирусами. Значит, было давно замечено, что часто многие вирусы в организме, у которого есть опухоль, они ну, как бы привлекаются в этот, в этот опухолевый очаг и лизируют, разрушают раковые клетки. Вот, значит, и поэтому была как бы, придумана такая стратегия использовать вирусы для лечения рака. Значит, не очень много таких препаратов сейчас есть. Вот, но, тем не менее, развивается направление. Вот. В качестве онкалитических вирусов используются аденовирусы, герпес-вирусы, вирусы оспы, э вирусы кори вот, ну, и некоторые другие. Значит, когда такой онкалитический вирус попадает в клетки, он, размножаясь там внутри, э вызывает онколизис. То есть э образуются вирусные частицы внутри раковой клетки, и потом они резко все покидают ее, из-за этого клетка лопается и умирает. Вот. Когда клетка лопается, умирает, там возникает воспаление, привлекаются иммунные клетки, и вот там их внимание как раз и ну, как бы акцентируется на том, что здесь что-то происходит не то. Вот. Дальше, значит, вот эти онкалитические вирусы могут повлиять не только на сами раковые клетки, но и на те клетки, которые их окружают, вот. и могут разрушить клетки эндотелия сосудов, и таким образом тоже в опухоли возникнет области с недостаточным питанием, с кислородом, вот, и тоже будут опухоли, проблемы, ей придется умереть. Вот, значит, кроме того, энкетические вирусы ⁇ это хороший объект для как бы, генной терапии. То есть можно внутрь вируса вставить какой-нибудь важный ген, который потом начнет работать в раковых клетках и ну, убьет их. Вот, то есть, например, можно засунуть внутрь. Такого вируса, какой-нибудь белок, который будет активировать иммунную систему, ну, ген белка иммунной системы. Вот. И такой препарат как раз есть. Это такой аденовирус, который несет в себе ген э, колонистимулирующего фактора, фактора иммунной системы. Вот. И он, заражая клетки, передает им свою ДНК. Внутри раковых клеток синтезируется этот привлекающий иммунную систему фактор. Вот. А за счет того, что вирус онкологический, он размножаясь, потом еще клетки эти убивает. Вот. В общем, стратегий лечения рака много, достаточно, вот, но никогда не используют одну терапию, используют комплексы, потому что опухоли они достаточно гетерогенные, и у каждой клетки свои особенности. Вот. Значит, следующая часть моего рассказа она будет посвящена тому, кто кроме человека еще болеет раком. Вот. Ну, значит, мы в самом начале обсудили, что есть различные трансмиссивные формы рака, которыми болеет там собаки болеют, моллюски болеют. Вот. Но на самом деле опухолевые заболевания, они характерны для вообще всех организмов. Они есть даже у кишечно-полосных. Это вообще самые примитивные, многоклеточные. Вот. У них не такое большое разнообразие клеток и нет вообще никаких тканей и систем органов. Вот. И тем не менее у них все равно, когда из стволовой клетки образуются там, яйцеклетки, когда она пытается дифференцироваться, может что-то пойти не так. Вот, и из этой клетки предшественницы тоже возникнет некоторая опухоль, которая, наверное, мешает этому коралловому полипу там, или гидре жить. Вот, значит, и изучая вот распространение онкологических таких, ну, раковых заболеваний, раковых опухолей у разных организмов, было сделано, когда ученые это изучали, было сделано предположение, что... Риск возникновения раковых опухолей он должен каким-то образом коррелировать с размерами организма, потому что чем больше клеток в организме, тем больше вероятность, что какая-то из этих клеток станет злокачественной. Вот. И вот с этим связан парадокс Пета-Пето, вот, который, который, иллюстрирует то, что, у, например, у человека достаточно много клеток, ну и риск развития рака есть. -то. Вот мы можем только по человеку отследить, какой-то средний фактор. Вот. И у мыши. У мыши, казалось бы, мало клеток, мышка маленькая. Вот. И должно быть, должен был быть низкий фактор, низкая вероятность развития такого злокачественного заболевания. Вот. Но тем не менее у мыши и у человека оказывается, что э, вот эти вот вероятности, они сходные. Вот. А вот, например, у слонов э, ожидаемый фактор риска высокий, но при этом у слонов раковые опухоли практически не развиваются. Вот, с этим связан этот парадокс. Вот. У каких организмов еще не бывает рака? Значит, это у голых землекопов. Это очень такой классный организм, он и не стареет, и раком не болеет. Ну, практически. Вот. Значит, его родственники слепыши и, собственно, слоны. Вот. И изучили, почему у слонов, например, не возникают такие злокачественные клетки. И выяснили, что у них повышен уровень как бы, синтеза белка вот этого опухолевого супрессора P53. То есть у человека это одна копия, вот, ну, точнее, как, как две, можно сказать, одна от мамы, одна от папы, а у слонов таких копий много. Вот, и э, вот эта многокопийность стража генома P53, она позволяет, точнее, не позволяет раковым клеткам активно развиваться. И выяснили еще у слонов, что вот это вот увеличение количества копий гена P53, оно как бы такой эволюционный процесс, и он коррелирует с тем, как... Увеличивались размеры. То есть брали древнюю ДНК мамонта, предков мамонта, предков слонов, сравнивали. Вот. И э, с увеличением размеров тела животного увеличивалось количество копий. Соответственно, таким образом слоны избегают мутаций, избегают об образования рака. Вот. Э -э, у голых землекопов довольно редко тоже встречаются раковые заболевания. Часто это просто где-то в лаборатории, когда что-то пошло не так. Вот. И у них, как бы, собрать их с липушей, вот. у них тоже достаточно редко возникают раковые опухоли, и это связывается с тем, что у них по-другому устроена иммунная система. Она очень хорошо распознает иммунные клетки, и там выделяется такой фактор интерферон бета, который помогает в борьбе с раковыми клетками. Вот. Ну, и последнее, о чем я бы хотела поговорить, это почему мы... Пока не победили рак, потому что все, кто узнают, что я работаю в лаборатории, и мы исследуем раковые клетки, вот, они задают вопрос, ну что, ну что, победили ли вы рак, когда вы сделаете препарат, когда мы всех вылечим, вот, и поэтому я решила сделать такой слайд. Значит, почему мы пока не победили рак? Значит, каждый из нас достаточно уникальный, уникальный организм, вот, обладает своими генетическими характеристиками, у каждого из нас свой набор мутаций, которые могли побороться иммунной системой, могли не побороться. Вот. И даже если вдруг у какого-то организма возникает опухоль, то эта опухоль она тоже не будет состоять из одного типа клеток. Каждая клетка в опухоле, она уникальная, IM special, вот, и она будет нести свой набор как бы, вот этих вот характеристик, о которых мы сегодня говорили. То есть одна клетка будет, например, чувствительна к фактору роста, другая клетка будет, в другой будет поломан P53, в третьей будет там поломана, ну наоборот, слишком сильно, например, работая защита от иммунитета. Поэтому, когда используют какую-то терапию рака, то могут победиться не все клетки. То есть опухоль, она такая чрезвычайно гетерогенная. Вот, но тем не менее... Подходы к раку растут, к лечению рака растут. Вот. И смертность от онкологических заболеваний за последнее время она значительно снизилась. Вот. Это все благодаря диагностике, благодаря тому, что методы улучшаются, иммунотерапии, вот таргетные терапии. Вот. Ну, будем развивать дальше персонализированные разные подходы. Вот. И потом победим рак.